Друзья, всем привет! Сейчас поедем на рынок, посмотрим по наличию автомобилей, по ценам, как заполняется рынок, сколько сейчас стоит автомобили, да и вообще, что там происходит. Напоминаю, мы занимаемся подбором, осмотром автомобилей. Есть подбор автомобилей, когда мы для вас ищем автомобиль под ключ. Есть просто осмотр, штучный осмотр автомобилей. Так вот, по подробностям не ленитесь, звоните, пишите, напоминаю. Вайбер у нас не актуален, актуален у нас в WhatsApp. Вопросы задавайте в WhatsApp, в WhatsApp. Не звоните по ночам. Осмотр одного автомобиля, напоминаю, стоит 2000 рублей. Кому это интересно, потому что в последних видео уже говорим, говорим, говорим. И постоянно все, все переспрашивают, что туда входит, что мы смотрим, что проверяем, как помогаем. Все вопросы по телефону друзья ну давайте давайте начнем зашли на одну из многочисленных стоянок на авторынке зеленый угол как видите автомобили появились еще недавно буквально неделя полторы две назад стоянка была полупустая Итак, есть автомобили которые есть уже на дроме которые уже выставлены есть автомобили которые на сайте drom.ru еще не стоят кстати повторяя у нас авито и автору не актуальны то есть все автомобили смотрите на сайте drom.ru Ценники на автомобиле пока не написаны. Где-то написано, где-то нет. Сейчас мы пройдем, посмотрим, что есть. И потом уже с продавцом пройдем, озвучим ценники. Итак, это Приус 2016 год, автомобиль 4ВД. Напоминаю, Приусы а, до этого Кузова, они выпускались только передний привод. Сейчас появились автомобили 4ВД. Багажное отделение. Приус изменился. По салону внешне все изменилось дальше опять перебил телефонный разговор из минусов хочу сразу отметить это ну конечно резина задняя а, стерта идет под замену салон пластик такой более-менее мягкий, кожаные вставочки темные сидения подлокотник тверк это японский ладно где взяли Туда положили два подстаканника по месту, ну, в принципе, место здесь нормально. Сзади идут кармашки, потолок высокий, есть подсветка для пассажиров второго ряда. Значит, передняя часть автомобиля, видел вот такой еще не убранный автомобиль. Аирбеги, сидение вперед, назад, спинка регулируется, кнопка старт, отключение антибукса лёточку кто-то уже установил не знаю либо здесь либо еще в японии дверь открываем вот загорается машинка куча проводов я не знаю раз два три три регистратора, регистратора что ли стоял у него по месту Места довольно много сидеть в принципе приятно удобно головой никуда не бьюсь подсветка свет все работает мультируль дворники поворотники все как положено что-то наподобие аукционного листа лежит аукционный лист как он читается -то? кузов целый но нужно нужно проверять такие автомобили туманка кстати родные здесь стоят дальше идет вид 17 год 1.3 есть литровый есть передний привод есть 4 воды камера заднего хода мультируль туманки 715 тысяч автомобиль идет с запаской установлена зимняя резина довольно неплохое состояние кстати сейчас это уже будет актуально потому что в некоторых городах россии я так понимаю есть уже снег 4 воды автомобиль давайте заглянем снизу достойное состояние автомобиля 4 воды так, он у нас закрыт. Седан Toyota Corolla Axio. Есть передний привод, есть 4WD, есть гибрид. Идут здесь вариаторные коробки передать. Toyota Isis, комплектация платана, автомобиль передний привод. Часа два назад его смотрели, проверяли. Автомобиль аукционы, 4 балла. 60 тысяч пробег по стоимости. Могу ошибаться, могу ошибаться, потому что ссылку мне не скидывали. Но вроде он стоит 985 или 965. Это мы сейчас узнаем. Кстати, их четыре штуки. Раз, два, три, четыре. Сейчас пройдемся, покажем родное штатное литье, фары, линзы, летняя резина, повторители. Автомобиль открыт, темный салон. Особенность данных моделей. Смотрите, нету стойки. Хорошая трансформация салона. Видали, как делается? Автомобиль только пришел. Он еще не мытый, не чищеный. Приведут в порядок, будет блестеть, будет сиять. Так, не помню, как обратно. Вот так. Одной рукой. Одной рукой неудобно. То есть можно сделать пространство, да, можно просто использовать как столик. А можно подвинуть сиденье вперед до упора. Ну и допустим Вот так присесть. Так, господи, я уже забыл, где он тут двигается. Ну, как-нибудь там вот так, да? И ехать. Ладно, наглеть не будем. А, есть комплектация, где две электродвери. У данной комплектация одна электро дверь удобно то что третий ряд сидений делается в ровный пол раскладывается все очень просто движение в одной руки видите в каком состоянии приходят автомобили 4 балла поголовники автомобиль еще автомобилем никто не занимался в порядок его не приводили подстаканники колоночки все есть Латана, конечно, намного симпатичнее смотрится, чем обычный ИСИС. Дальше идет еще один вид. 17-й год, 8 месяц, 1,3, 4 ВД, датчик при столкновении. Следующий вид, 2016 год, 8 месяц, туманок нет, без литья, колпаки, автомобиль открыт. довольно неплохое состояние салона коробка передач тоже вариатор многие просят говорить ребят практически все автомобили идут на вариаторе все есть на роботе но мало на автомате уже практически автомобилей нет клиренс открывайте данные смотрите в принципе у всех тоже он одинаковый там от 150 до 180 миллиметров смотрите сколько много запасок нижняя стоянка самая большая стоянка рынка зеленый угол зайдем у нас наверное, сейчас будет серия серия выпусков пройдем по всему рынку прям вот от начала до конца рынка посмотрим абсолютно все стоянки и что продается в какую стоимость жду вот не вижу пока не подошел продавец поэтому не переключайтесь скоро озвучим все цены на данные автомобили датчик при столкновении. Это что-то меняли здесь. 54-59 тысяч. Кто ты он еще заводится? ключик здесь есть. Завелся. Пробег 66 тысяч. Зеркала складываются. Стеклоподъемники работают. Камера заднего вида есть. Траектории. Нет, по месту, а, несмотря на то, что это маленький автомобиль Toyota Viets, места довольно много. Знаете, что мне не хватает? А, не только в этом автомобиле, вообще в принципе не хватает подлокотника. То есть я вот сижу, у меня рука все туда проваливается, мне неудобно. Как-то вот или на весу держать или, ну не знаю, в общем, мне очень удобно ездить, когда есть подлокотник. так дальше что у нас там стоит а, пробокс рабочий автомобиль новый кузов рестайл до рестайла уже практически не осталось 16 год 8 месяц полтора литра передний привод стоимость тоже сейчас узнаем а, новая honda Servi с люком литье резина неплохая бесключевой доступ господи где там ручка то открывается -то? Он вот сейчас скажет, ручку найти не можешь. У а нас снизу у нас багажный... Ну, тут багажник просто он... Но он реально, он огромный. Сеточки, вот, У сиденья сиденье. Как раз... Ну, -ка, как тебе там сделать, то а? На правой у нас получилось сделать. Ровного пола нет. Есть небольшая перегородочка такая. Видали, как оно делается, сиденья? Оп, Сейчас на место все поставим. О, завалилось, завалилось. Все у нас завалилось. Давай на место все вставай. Все встало на место. Довольно много места на втором ряду сидений. электропривод газеточку постелили вот, смотрите есть подлокотник совсем другое дело намного намного удобнее не забывайте подписаться на канал пока смотрите это видео ключи есть два ключа 47 тысяч пробег, бортовой компьютер, мультимедиа системы. Подогревы. Мультируль работает, круиз контроль. Дворнички. Что у нас еще есть? Люк даже есть. Люк открывается. Закроется. Ну, если открылся, наверное, закроется. Никуда не денется. Ну, про место говорить не буду. Места много. Сидеть удобно. Лев такой здоровый. В принципе, все видно. Есть там что-нибудь? аукционника не вижу. Подогревы, розетка, два подстаканника, Нереально огромный бардачок. Кстати, подлокотник для пассажира тоже есть. Ну и соответственно есть для задних пассажиров. Подлокотник. Камера заднего вида. Есть. Траектории нет. Гудок работает ладно глушим замечательный автомобиль идем дальше дальше у нас стоит стоит еще одна акция две акции Ну, акцию акции уже вам показывали toyota harrier 15 год 12 месяц гибрид премиум 2 миллиона 225 тысяч есть двухлитровый есть даже автомобили turbo есть гибрид есть не гибрид так опять сбился штатное литье без доступ. доступа ага, автомобиль закрыт сбился ладно стоимость автомобиля 2 миллиона двести двадцать пять тысяч рублей вот, кстати и смотрели, человек пришел за ИСИСом тоже выбирает Маза cx 7 документы есть 800 тысяч рублей автомобиль 4 воды тойота сай гибрид полноценный гибрид кто не знает штатное литье обвес шестнадцатый год цены нет subaru forester дори style тоже не понять а, а, так вот этот исис тоже его смотрели ценник кстати подошел продавец сейчас узнаем у него ценники на все автомобили а, вот этот исис не бит не крашен пробег тысячи, аукционник аукционный лист родной не помню, лежит. Видите, тоже состояние. А вот он, вот он, вот он, вот он. Аукционный лист. Вылунибит не, не крашен. Покрашено заднее правое крыло. Полное совпадение. 58 тысяч пробег. Все совпадает. Напоминаю, вот автомобиль только пришел. Корик видели? От лица лежат. Автомобиль только пришел. Автомобилем нужно заниматься. В плане подготовкой автомобиля еще один филдер исис везель аксио филдер 4 воды открыт задняя дверь идет пластмассовая багажное отделение есть запаска автомобилей есть без запаски здесь запаски нет под запаску есть слив и посмотрим новенького Гибрид, передний привод, 4 воды Тоже ключ есть. Мультимедиа нет, обычно двадцатиновый магнитофон. Бардачок, вместо подлокотника туманки ставили здесь. Коробка передач вариатор. Дворники работают. аукционника не вижу, нужно пробивать. Подсветка, зеркала нет. Зеркала складываются. Подогрев дворников имеется два ключа. Место. В РБГ. Хотел сказать, в РБГ есть стойки. В стойках есть РБГ. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот этим кто-нибудь пользуется у себя в автомобилях или нет. Давайте поглядим на лифт на полноценную электричку, полноценный электроавтомобиль. Если честно, по комплектациям пока не особо. Что-то могу сказать, вижу, есть сенсоры, бесключевой доступ, повторители, видимо радар, предстолкновения. Не знаю, автомобили вот только начинают появляться массово, да, поэтому изучаем их. Фары так шикарно смотрятся штатное литье летняя резина лобовое стекло идет родное не смог Знаете, посмотреть кое-что хочу. Да, то же самое, смотрите, второй ряд сиденья, он ну как бы вот над первым находится. Но здесь конечно клево. Сирена да, чем-то напоминает именно по рулю. Ключа нет, сейчас посмотрим. Что тут подогрев, руля, открытие бензобака. Электронный ручник, подогрев сидений, задних сидений, мультируль, круиз-контроль, автопилот, мультимедиа. Так, ну-ка. что хотел сделать? Сам уже забуду, что хотел сделать. Нет, ключа нет, пробег 28 тысяч. По месту, знаете, вот честно как-то тесновато мне немного. Как-то все тут скомкано здесь. Но зато не вылетишь никуда микрофончик аэробек пищалка что еще интересно да больше вроде интересного ничего такого нет кто-то просил там большие вам автомобили показать давайте покажу а ну вот сейчас харька покажу значит toyota harrier черный цвет 2 литра вон там у нас стоял 2 и Пятый гибрид это двухлитровый фары линзованные 2 миллиона 110 тысяч комплектация премиум аукцион 4 балла кожаные сиденья вставки под дерево вставки под дерево аукционный лист лежит а, так так так так так кузов целый пробег 96 тысяч на автомобиле. второй ряд сидений метла ну в смысле метла машину вместе дуйки подлокотник как она выезжает не понял оба багажное отделение разделено на две части мне нравится то что здесь нет пластика Практически его нет. Садиться не будем. Чисто. Безключевой доступ, мультируль движение по полосе из контроль сиденья немного вот замята открывается багажник из салона давайте в хорьке посидим что ли много тоже место неплохо как вы относитесь к кроссоверам гибридом тоже пишите в комментариях люди подошли все ходят ходят ходят что-то смотрит дверь надо закрыть toyota он крузер прада черный цвет рамный внедорожник как вы думаете сколько он стоит Скоро узнаем. Летняя резина, штатное литье, автомобиль не ржавый. Прадики начали пользоваться спросом последнее, последнее время пробежные именно 120 кузова. А, так, год не указан, год сейчас узнаем. Правый руль. Тоже пришел только. Что-то такое. Вонючка. Японская. Что-то не воняет ничем. Аэрбэги. Рейлинги. Люк есть. Люка нет. Велюровый такой салон. я сначала не понял магнитофона то нет соника тоже нет почему-то пробег 6 тысяч указан ну что здесь есть кнопка старт кнопка старт круиз управление менюшкой мультируль Так магнитофона нет все больше ничего нет место ну, говорит сколько места в прадике довольно много места горный спуск блокировки ручник все как положено Ладно, пойдемте узнавать стоимость данных автомобилей друзья на ну продавец занят к сожалению не могу я его выдернуть не могу его выдернуть по ценникам узнать так в узнал значит которая 4 воды это 17 год седьмой месяц полтора литра 770 тысяч но плюс торг а переднеприводные ну, 755 700 760 тысяч также это касается и вот он на 17 год аукцион четыре с половиной балла 755 тысяч honda серви 15 год 1 миллион 700 тысяч. Пробокс 650 тысяч, 4 балла, 140 тысяч пробег. А мы уже видели. Ивицы по чем? 550. 550 это литровый. 15-й год 8 месяц кубовый. Это литровый, а 1,3? Тоже состояние хорошее. 1,3 700 тысяч. 700 тысяч. Ивицы по сколько? По 900? 960 исис вот 16, про, про который я 15, говорил 5 штук по 960 тысяч а, так узнали сколько стоит лифт стоит он 1 миллион 400 тысяч и прадик стоит три с половиной миллиона не слабо да для прадика Друзья, ну на сегодня будем заканчивать. Получился такой мини-обзорчик. И, как я и говорил, пройдем с вами по всему рынку. Посмотрим все автомобили, которые продаются. Сейчас подумаем, может как-то разобьем это все на отдельные категории. Допустим, кейкары, седаны, универсалы, минивены, микроавтобусы и так далее. Вот. Следующее видео выйдет обязательно на этой неделе. Будем держать вас в курсе по наличию автомобилей, по ценнику. Ну, ценник, конечно, вырос на автомобиле. Как... Короче, вырос, не слабо, но тем не менее правый руль продолжает покупать. На сегодня все. Всем пока.